добрый вечер всем с вами снова юрий пузыревский и я рад вас приветствовать на традиционном теперь уже субботнем прямом эфире дайте мне пожалуйста обратную связь как меня видно и как меня слышно все должно быть у нас в порядке но я все равно считаю нужным у вас получить обратную связь чтобы вам было максимально комфортно проводить этот субботний вечер вместе со мной И знаете говорят про совесть что это такая штука, что она мучает не тех, кого она должна мучить, а она мучает тех, у кого она есть. И, соответственно, с личными границами похожая история. Нам кажется, что другие люди должны уважать личные границы. Но по факту получается немножко другая история. А история заключается в том, что личные границы уважают только у того, кто эти личные границы показывает, кто может о них заявить, кто может о них рассказать. И сегодня мы с вами пообщаемся на тему того, как показывать и проявлять свои личные границы. Поэтому отлично слышно на Камчатке, отлично, видно, слышно, отлично. Привет, у нас уже доброе утречко, рад всех видеть, рад всех видеть. Хорошо. Раз вы меня хорошо видите и раз вы меня хорошо слышите, давайте пообщаемся вот на какую тему. Давайте вы сейчас напишите, что такое для вас личные границы. Вот как вы понимаете, что это такое? Потому что многие люди ищут в интернете ответ на вопрос, как защитить, как отстоять свои личные границы. Но... Везде нужна точность в формулировках. Что это такое для вас? Как вы считаете, что такое личные границы? Жду вашей обратной связи. Да, отвечаю сразу на самый главный вопрос, который задают на каждом прямом эфире, будет ли запись. Запись будет. Запись останется на канале. Андрей написал, что хорошее качество стрима, отлично. Здравствуйте всем, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Давайте вы сейчас ответите на вопрос, а что такое личные границы? Ну, как вы это понимаете? Мы же здесь не на экзамене. Просто очень хочется внести ясность, чтобы мы говорили об одних и тех же вещах. Очень хочется уточнить у вас, так, для себя отметила, что личные границы ⁇ это граница между мной и другим, между, и между разными частями меня. Супер, хорошо. А, а как эту границу увидеть, услышать, почувствовать, как ее осознать, как понять, человек зашел за границу или не зашел? Как, на, как понять, человек находится в пределах допустимого или не находится в пределах допустимого? Давайте на эту тему подискутируем. Личные границы для меня — это собственные убеждения и ценности, которые я отстаиваю. Владислав написал, ну хорошо, личные границы — это ценности и убеждения. Мне кажется, так себе формулировка, потому что ценности и убеждения это отдельные понятия. Это то, где я и где другие. Где мое, где не мое. Мое физическое, духовное пространство, написал Евгений. Когда заходит на мое Я. Угу. Вот смотрите, друзья. Здесь есть очень много неточностей. Вот в каком плане что когда мы ищем... У нас есть где-то на периферии понимание, что вот наши границы нарушаются. Но нам тяжело объяснить, как они нарушаются, даже порой самому себе. И... А как же мы их будем отстаивать, как же их, мы их будем показывать эти личные границы, если мы даже сами не знаем своих собственных личных границ, где они начинаются, где они заканчиваются. Да, вот Если взять географию, то, в принципе, вот на карте все понятно. Да? Условно говоря, есть забор, вот это личная граница. Переходить без особого пропуска запрещено. Кто переходит на того, там спускают собак, задерживают, арестовывают. Но если говорить о психологических границах, то здесь все немножко сложнее, да? потому что мы порой даже не можем описать, а что же это такое. Мы хотим их защищать, но мы не знаем, где они. Мы хотим их отстаивать, но мы не знаем, что мы отстаиваем конкретно. Согласны со мной, что мы столкнулись с таким понятием, которое, во-первых, для каждого очень субъективное, во-вторых, оно тяжело измеримое. А в-третьих, тяжело как-то критериально описать, что это такое. Представление о себе, о своем теле, мнение, вкусе это моя личная граница. Ну, представление о себе это представление о себе. Представление о своем теле это представление о своем теле. О мнении и о вкусе это тоже э, ваше представление. А что же такое, Евелина, а что же такое все-таки ваши личные границы? Вот сейчас, ребят, все напишите. Давайте вот такой вот прям жесткий механический вопрос задам. Как мне понять, я нарушаю ваши границы или нет? Вот я сторонний человек, многих из вас я знаю лично, многих из вас я не знаю. Но как мне конкретно понять, что я ваши границы нарушаю? Я зачитаю пока остальные комментарии. Действия которые... Действия, которые я хотела бы позволять или не позволять делать в отношении меня другим людям. Всем по-разному, конечно, что-то позволительно, но иногда что-то и не нравится, а запретить не можешь. Вот, Анна, вы очень близко, вы очень близко. Вы очень близко к истине. Граница между мной и другим. Мое, то, что относится ко мне. Зашел на мою территорию, хочет поменять нечто в моем доме. В моем доме мои правила. Куда, в какие комнаты, куда готов пускать. Да-да-да. Границы моего сознания. Хорошо, Евгений. Давайте так. Я могу нарушить границы вашего сознания или не могу? Давайте вот на примере Евгения. Могу ли я сознательно или бессознательно нарушить границы вашего сознания. Вот если я задаю себе этот вопрос, могу ли я это сделать? У меня ответ приходит нет. Потому что я не знаю, где ваше сознание начинается, а где ваше сознание заканчивается. Это черта, которая разделяет меня и окружающих людей. Они определяют возможность человека, чувства и эмоции. Как понять, что нарушаете? Когда мне ок с тем что вы делаете по отношению ко мне. Да, Вероника, в принципе мысль, мысль понятна. Но вот судя по тому, какие ответы приходят сейчас у нас в прямом эфире, я понимаю, что вот здесь есть большой вопросик. Прояснить для себя, а что же такое мои личные границы. Потому что когда мы проясняем для себя, а что же такое личные границы мои, то нам их легче становится отстаивать. Потому что, смотрите, вот есть какая ситуация. Мы вроде как не можем объяснить, что наши границы нарушены, но мы понимаем, что наши границы нарушены. Вот кто понимает это? Давайте так, чтобы у нас был разговор более предметный, мы сделаем вот что. Вы сейчас напишите, каждый, кто присутствует на стриме, один случай, который вам сейчас вспомнится, где были нарушены ваши границы. Вот прям напишите, что конкретно произошло, что происходило с вами, что делал другой человек, и как вы поняли, что это было вот прям нарушение границ. Я вас немножко сейчас еще помариную, прежде чем начну выдавать прям какие-то конкретные рекомендации и вообще общее понимание. Мне очень хочется, чтобы те, кто у нас сегодня присутствует на стриме, путем своих рассуждений пришли к тому, а что же такое личные границы. Поэтому сейчас я жду от вас в комментариях, э, вот какой текст. Вспомните какой-то случай, где ваши границы были нарушены. Что это был за случай в двух словах, каким образом другой человек это сделал, и, соответственно, как вы поняли, что границы были нарушены. Очень важно разобраться или разбираться на примерах. Ответ на недовольство, не дам знать, ответ на вопрос, покажу недовольство, не дам знать, не пущу. Ну, очень супер. Форточка студента Тони. Артфилософ любитель. Давайте я вам сейчас, Тоня, если хотите, если у вас крепкая кукуха, покажу, как я буду нарушать ваши границы. Хотите? Мария, добрый вечер, я не рада, что попала на стрим. Мария, тоже очень рад. Ребят, пишите комментарии, а я пока понарушаю личные границы Тони. Тони, расскажите, пожалуйста, когда у вас последний раз был секс? Или, Тонь, что это у вас за аватарка такая? Черно-белая какая-то, какая-то непонятная. Ну, Тонь, мы с вами давайте условимся, что я действительно это делаю не специально, я просто хочу показать, как я сейчас нарушаю ваши границы. Я на самом деле это делаю специально но у меня нет, нет намерения каким-то образом вас задеть мама в моем доме наводит порядок по-своему не спросив меня хочу ли я этого отлично отлично вот вероника привела классный конкретный критериальный пример и это о чем это о чем давайте еще примеры когда пытаются изменить мои принципы супер супер евгений угу. это тоже про личные границы можем попробовать ну я уже попробовал ребят напишите еще случаи которые вам вспоминаются где вы понимаете что ваши личные границы они нарушены напишите еще случаи и как вы поняли наверняка вот вы привели классный пример что мама наводит порядок в вашем доме без разрешения это вот классики это прям конкретный пример Нарушение границ. Но как вы поняли, что это нарушение границ? Что с вами должно происходить? Вот, Анна пишет, что аналогично, аналогично как у Вероники. Да. Мама главный нарушитель. Однажды Владислав начал задавать мне много ли, личных неприятных вопросов, на которые мне неприятно отвечать. Отлично! Это как я сейчас на примере с Тоней начал ей задавать личные вопросы, на которые, возможно, неприятно отвечать. Активные и настойчивые сексуальные знаки внимания от мужчины приводили меня в шок. Чувак не понимал каждую неделю, что его слова не ко мне. Потом гнев. В итоге мне пришлось забросить хобби. Злюсь и раздражаюсь. Отлично, друзья. Отлично. Вероника, спасибо за активное участие. Вот смотрите. Как мы понимаем, что наши границы нарушены? Два классных примера. Первый пример, когда человек физически в пространстве что-то делает, что вас не устраивает. Вот как в примере Вероники. Мама пришла в ее дом, начала убирать вещи и раскладывает их еще не там, куда надо, если я правильно помню этот пример. И второй пример привел Андрей. Задают вопросы. Личные, неприятные, на которые вы не хотите отвечать. А вас как будто принуждают к этому ответу. Вот. Тоня написала, когда спросила одна группница при группе, как проявлялась аллергия. Угу. Тоня, а я вам другой вопрос задавал. Помните, я вам задал вопрос, как у вас в интимной жизни все протекает? Так вот, как могут нарушать наши границы? Наши границы могут нарушать физически, могут нарушать ментально, да? Физически пользоваться нашими вещами, наводить порядок в нашем доме, ну всякое разное, да, прийти почистить зубы нашей зубной щеткой, воспользоваться нашей вещью какой-то, одежду нашу поносить, не знаю, зачерпнуть из нашей тарелки нарушение границ. Естественно, нарушение границ. То есть получается, как бы человек вторгается в вашу территорию, куда вы его не приглашали. Это прям физически происходит. Или, допустим, есть люди, которые не любят тактильный контакт, не любят, чтобы их трогали, не любят, чтобы их обнимали. А другой человек подходит их там, приобнимет там, похлопает по плечу. Нарушение личных границ? Если для человека, который не любит это, это неприемлемо, то, конечно, нарушение. А есть другие люди, которые очень любят обниматься, очень любят, чтобы их потрогали, похлопали. Если такой человек подойдет, потрогает, похлопает, то, соответственно, это же не будет нарушением личных границ. Какой главный вывод на данном этапе мы можем сделать? Главный вывод, который мы можем сделать, это что личные границы мы определяем сами. Согласны с этим? Что личные границы мы всегда определяем сами. И в соответствии с вот этим умозаключением можно прийти к простому понимания того, что есть личные границы. А личные границы, в моем понимании, это психологические границы. Это когда мы четко знаем, что в отношении нас допустимо, а что в отношении нас недопустимо. Другими словами, мои хорошие, у нас должна быть инструкция, хорошая такая инструкция с множеством пунктов, по использованию себя, как бы грубо это ни звучало. То есть мы в первую очередь, по моему убеждению, должны определиться с тем, что для меня приемлемо, а что для меня неприемлемо. И, конечно, там будут разные категории. Может быть, для близкого круга допустимо подойти приобнять, а для дальнего круга общения это недопустимо. И этот вопрос вы тоже сами определяете. То есть, что такое личные границы? Личные границы — это то, что допустимо в отношении меня, и что недопустимо. Это список внутренних правил, внутренних критериев. Допустимо это для меня или недопустимо. Вот как в примере Вероника, что мама приходит и начинает делать порядок у нее дома. Для Вероники это недопустимо, это вызывает эмоции, Сейчас я зачитаю. Вот, Вероника у нас злится и раздражается. Вероника злится и раздражается. А почему Вероника злится и раздражается? Потому что Вероника считает, что ее мама таким образом себя не должна вести. И это разумно. Это разумно и справедливо. Но другой вопрос. Доносит ли Вероника разными способами, мы будем сегодня разбирать способы донесения, доносит ли Вероника до своей мамы разными способами то, что так поступать нельзя и не стоит. Мне кажется, что если такая ситуация из раза в раз повторяется, то, скорее всего, либо не тот способ подобран для донесения этой информации, что так делать не стоит, либо вы этого вовсе не делаете, что тоже может быть. Поэтому давайте пока зафиксируем на данный момент вот какую историю. Что личные границы, первое, мы определяем сами. Второе, должны быть какие-то критерии что допустимо в отношении меня для одной, второй, третьей категории лиц окружающих нас, что недопустимо. И пока вы этот список для себя каким-то образом не сформулируете, не сформируете, то вы будете страдать от того, что ваши личные границы нарушаются. Почему? Потому что вы их конкретно не прорисовали. Вот давайте даже возьмем ради примера и метафоры географическую карту и ну вот представьте, что у вас есть какое-то государство, да? Но вы на этом государстве, на карте вот четкую границу не прорисовали, забор не поставили. И, наверное, если вот государство таким образом будет поступать, не поставит забор, не поставит блокпосты, не, не обозначить свою территорию, условно говоря, вот там, забором по будет наивно жаловаться, ругаться, негодовать, злиться, испытывать неприятные эмоции по поводу того, что кто-то на эту территорию заходит, что кто-то это место, где должен был бы быть, по идее, забор, пересекает, потому что он просто тупо не знает. Да, пусть вот для вас это будет метафорой, что если вы начинаете работать со своими личными границами, то нужно определить вот этот забор. А забор это и есть тот список критериев, что допустимо для меня, что недопустимо. Допустим, для Вероники, если она поняла, что недопустимо, чтобы моя мама там, раскладывала вещи по своему усмотрению, то это нужно записать, для начала записать. После того, как вы это записали, нужно искать способ нарушителю границ вот это правило донести. Причем тут тоже есть нюансы. Нюансы сейчас я расскажу какие, зачитаю ваши комментарии. Так, расскажите, пожалуйста, как аккуратно, корректно очертить свои границы с посторонними людьми, которые в дальнейшем возможны контакты по работе. А вот мы сейчас с этим поговорим об этом поговорим, Мария, потому что вы говорите, смотрите. Вот наш прямой эфир называется Личные границы. Да? Наш прямой эфир называется Как отстаивать свои личные границы. И тот человек, у которого все в порядке с личными границами, наверное, на этот эфир не придет а тот человек который очень часто сталкивается с тем ну или периодически сталкивается с тем что его личные границы нарушаются он, конечно же, на этот эфир заглянет но я могу сказать так что многие люди, чьи границы часто нарушаются они живут в розовых очках. В том плане, что вот как Мария написала, аккуратно и корректно очертить границы. Вот аккуратно и корректно очертить границы это вот мне кажется вообще не проличные границы. Границы можно очерчивать аккуратно, а можно очерчивать неаккуратно. Вам какая разница? Вы аккуратно поставили забор или поставили его жестко? Да, вот я имею в виду, что забор вы строите одинаковый, только вы его можете строить очень долго и по одной палочке, а можете сразу поставить там, отсеками. И здесь в чем заключается розовость очков? Розовость очков заключается в том, что многие люди, чьи границы часто нарушаются, считают, что другие люди как бы должны были бы догадаться и понять, что так делать не стоит. Есть такая надежда, что другой человек, вот даже Вероника, на ее примере очень удобно рассказывать эту тему, вроде как, наверное, мама должна была бы понимать, что мне это будет неприятно, мне это может не понравиться. Но по факту получается, что она не понимает. А не понимает она это почему? Потому что Вероника не смогла найти нужный способ донести ей эту информацию. Так вот, мои дорогие, давайте снимать розовые очки. Давайте снимать розовые очки, что люди не понимают намеков. И люди не догадаются, что с вами так поступать нельзя, или этак поступать нельзя, нельзя убирать в вашей квартире, нельзя задавать вам какие-то вопросы, там, касающиеся личной жизни, интимной. Люди этого не поймут до тех пор, пока вы это не обозначите. Вот смотрите, форточка написала, я ей задал интимный вопрос, когда у вас как у вас с интимной жизнью, и потом начал обесценивать. А что это там у вас за фотка там? Ну и так далее. Начал вот всякую ерунду говорить. Это не значит, что я к вам так отношусь, я просто для демонстрации это делаю. Понимаю, что это один из каверзных вопросов, и вы его задали. Я же оставлю его э -э -э, и вас в интриге. Да? Вот смотрите. А... Тоня когда я задал этот первый вопрос первый раз, она его проигнорировала. Она не стала отвечать. Она начала отвечать на другие вопросы, которые у нас по теме эфира идут. И когда я ей напомнил, что я ей задал этот вопрос, она уже немножко больше мне показала, что она оставит интригу. Но это, знаете, на культурных людей это подействует. да? На культурных, на воспитанных людей это подействует. Я оставлю вас в интриге. А если бы на моем месте был какой-то гопник, я бы сказал, Тони, ну что за херня? Расскажи, как у тебя там, в интимной жизни, что происходит? Что это за сказки такие то мне рассказываешь? Я оставлю тебя в интриге. С какого то ты перепугу будешь меня в интриге оставлять? Давай, вываливай, что там у тебя? И вот начну таким образом наседать. Да? Я сейчас это делаю специально. Но Тоня уже первый раз она проигнорировала. И знаете, когда мы игнорируем, зачастую это не является сигналом того, что в эту сторону заходить не стоит. Вот давайте, вот чтобы проще было отстраивать личные границы, у нас давайте вот прям... Первое правило отстройки личных границ. Первое правило заключается в том, что нам наши личные границы нужно отстра... Отстра... отстраивать, отстаивать неотвратимо. То есть нам нужно человеку сразу давать сигнал, что это неприемлемо. Вот игнорирование, я оставлю интригу, на дебила это не подействует. Но, к сожалению, вокруг нас очень много людей, которые обладают низким чувством эмпатии. И нужно взять за аксиому, за аксиому вот первое правило. Наказание должно быть неотвратимо. Берем метафору, что вот, ваши границы это такое ваше внутреннее государство. Если на границе появляется нарушитель, то ваш внутренний пограничник должен сразу выстрелить ему в ногу. Вот если на метафоре разбирать вот так. Потому что если ты выстрелишь в воздух, то он все равно, скорее всего, попытается пересечь твои границы. Вот на метафоре Тони, когда она начала просто игнорировать, это был выстрел в воздух. А вот когда она говорит, я оставлю тебя в интриге, это второй предупредительный выстрел в воздухе. А можно прям сразу выстрелить в ногу. Тоня, давайте, выстрелите мне в ногу. Людмила <связь> пытается. Хорошо. Как отстаивать личные границы, когда против тебя трое некорректных индивидуумов? Разберемся сейчас. А сарказм в отстаивании границ работает ли в прошлой жизни? Хам. Угу. Так. Вот смотрите, мы сейчас с Тоней играем в игру. Да? А... Давайте, первая аксиома. Прямо запишите ее. Наказание должно быть неотвратимо. То есть мы, мы должны сразу и жестко сказать. Это неприемлемо. Вот на месте Тони я бы сразу сказал. Я не буду отвечать на этот вопрос. Это мое личное дело. Без вот этих вот заигрываний. Ой, я оставлю вас в интриге. Ой, пускай вы будете мучиться. Да не буду я мучиться. Я сейчас вас обесцениваю в прямом эфире, Тони. Я сейчас в прямом эфире залезаю в вашу личную интимную жизнь. Вы меня об этом не просили, не приглашали, а я просто сознательно это делаю, да? И на вашем месте я, как человек со здоровыми границами, сказал бы, прекратите это делать. Я не хочу на эту тему разговаривать. Все вот в нашем формате в формате прямого эфира этого было бы достаточно поэтому первое правило неотвратимость второе правило что люди не понимают намеков Давайте возьмем за правило что в большинстве своем люди не понимают намеков многие люди прямых указаний не понимают а мы пытаемся намеками шуточками сарказмом отстоять свои границы представьте, ситуацию. Стоит пограничник с автоматом. Идет один человек, который хочет пересечь границу. А пограничник с ним вдруг начал флиртовать. Он прям идет, хочет перейти границу, а пограничник говорит ему Ой, ну ты, конечно, можешь туда пойти, а можешь не пойти. Я могу выстрелить, а могу не выстрелить. А э, может быть, э, то, что ждет тебя за забором, останется для тебя сюрпризом. Я оставлю интригу. Представьте такого пограничника. Представьте такое государство. Такое государство будет постоянно подвергаться нападкам. Ну вот реально. Вот пусть для вас будет это метафорой что не нужно делать намеки, не нужно делать предупредительные выстрелы. Нужно сразу жестко и конкретно сказать, что это недопустимо. И мы порой не можем об этом сказать, потому что мы сами для себя не определили вот эти вот э, конкретные критерии допустимого и недопустимого. Вот в чем э, заключается вся история. А вам, сударь, какая с того печаль? Не знаю, о чем это. Ну, так под, под, подразумеваю, что вырваны из контекста комментарий. Итак, чтобы нам эффективно работать с личными границами, нам нужно научиться их демонстрировать. Давайте поговорим сейчас о том, как можно свои личные границы демонстрировать. И первое, и самое простое, с чего можно начинать, это начинать с того, что их прям физически надо показывать. прям в пространстве. прям в пространстве. Каким образом это делается? У нас на курсе, видео, на видеокурсе при практик есть хороший такой прям мощный видеоурок про уровни и дистанции в общении. Кто у нас учится на курсе, тот знает. Но я сейчас в двух словах. Расскажу, что когда мы общаемся прям физически в пространстве, у нас есть такой территоризм, условно говоря. И мы с помощью нашего метода сообщения можем показывать, реально показывать, как можно, как не можно. Это можно показывать увеличением или уменьшением расстояния. Когда человек вам начинает говорить какие-то вопросы, допустим, на которые вы не хотите отвечать, либо те вопросы, которые вы считаете интимными. Интимными это не только про сексуальную вашу жизнь. Могут начать расспрашивать, а сколько ты зарабатываешь? Тоня, а сколько ты зарабатываешь? Ну-ка, расскажи мне. Я же мог и с этих вопросов тоже начинать. Поэтому здесь очень важно показывать своей невербаликой, что нам это не нравится. Каким образом мы это можем делать? Первое, это увеличивать дистанцию. То есть банально просто... Чуть-чуть дальше отходите, от человека. Вот если я сейчас отойду подальше, вы даже глядя в экран своего смартфона либо компьютера, будете понимать, что между нами увеличилась дистанция, что я так, не такой уже близкий для вас сейчас. Напишите, кто заметил, что когда мы увеличиваем расстояние, то ну, как бы дистанция увеличивается и физическое, и, ну, скажем так, психологическая. то есть мы чувствуем меньше доверия, и мы чувствуем, что мы по внутренним ощущениям немного дальше становимся от этого человека. И знаете, что еще будет хорошим таким примером и метафорой? Вот знаете, есть такие собачки маленькие, я не знаю, как порода это называется. Ну, в общем, представьте любую маленькую собачку, но бывает маленькая собачка так сильно злится, она прям поднимает свои десна и прям так показывает зубы. Злится. Прям злится. Хочется ее бешеной назвать. Она прям показывает зубы очень сильно. И наша задача в прямом смысле слова научиться показывать зубы. Ведь когда даже маленькая собачка показывает зубы, нам не очень-то хочется к ней прикасаться, ее трогать. Вот маленькая собачка умеет показывать свои личные границы с помощью невербалики. Она злится, рычит, показывает оскал. Несмотря на то, что она больше стать не может, но порой эти маленькие собачки настолько выглядят злыми, и мы понимаем, что в этот момент ее что-то не устраивает. Но мы, люди, особенно воспитанные, культурные люди, привыкли, особенно хорошие маленькие мальчики и девочки, привыкли свои эмоции не показывать. Злиться — это же некрасиво. Злиться — это же не некультурно. Злиться — это же фу-фу-фу. Да? И таким образом мы не даем нарушителю наших границ невербального сигнала. Одно дело показать, что мне неприятно, а другое дело показать, что меня это злит. То есть, смотрите, мои хорошие, нужно научиться вот прямо в моменте, прямо в моменте проявить эмоцию, которую вы чувствуете. Вот если Вероника писала, что она злится, нужно эту злость прямо в моменте показать. Нужно прямо в моменте показать. С мамой это может работать хуже, но с более далеким человеком это будет просто прекрасно работать. Просто прекрасно и замечательно. Сейчас зачитаю ваши комментарии и пойдем дальше. Так, Вероника написала, что курс очень информативный. Да, кстати, про курс расскажу чуть позже. Тоня написала, пограничник подшел отсюда быстро. Так, логично, в жизни, да, эмоции, вы позволяли человека послать на три буквы. Вот, Тоня, я перед вами извиняюсь, что я к вам прицепился на этом стриме, да, и, и что я просто взял вас за пример. Я надеюсь, что у вас все в порядке с психикой, и вы поняли, что я просто ради демонстрации. На самом деле, мне не очень интересно ваша интимная жизнь, я просто хотел, чтобы это было, чтобы это было более наглядно. Поэтому я за вас зацепился. Ну и тем более, почему бы не зацепиться за красивую девушку. Так вот, мои дорогие, третье правило. Первое правило — это неотвратимость. Нужно сразу показывать. Никаких предупредительных выстрелов. Второе правило — что люди не понимают намеков. Нужно человеку сразу показать, что вам не подходит, что вас не устраивает. И третий момент — это то, что нужно учиться проявлять эмоции в моменте, а не не прятать их. Почему? А потому что, когда мы прячем эмоции, мы делаем вид, и другому человеку может казаться, что то, что он делает, это окей. Ну, допустим, приехал ко мне в гости друг, и начал бриться моей бритвой. Вот на неделю он приехал. Если я первый раз, когда это замечу, ему об этом не скажу, то он будет считать, что это нормально. Возможно, в его семье так принято. Возможно, в его семье это окей. Но в моем понимании моих личных границ, моя бритва должна э, использоваться только мной. Или моя зубная щетка, либо моя мочалка, мое полотенце, там, все что угодно. Но если я ему об этом не скажу, у него своя карта реальности. Карта не территория, мы в НЛП говорим. То он об этом и не узнает. Как ему узнать, что он нарушает границу? Поэтому здесь еще очень важно, мои дорогие, взять собственную ответственность за обозначение. Снимаем розовые очки и признаем, что люди тупые. Они не догадываются, они не понимают намеков. А есть еще люди которые вообще чужих границ не чувствуют. Вот они просто не чувствуют. Они считают, что им все можно. Это люди, которые застряли в первой позиции восприятия. У нас на курсе, кстати, тоже есть достаточно подробно описана эта модель. Первая, вторая, третья позиция восприятия. Я сам, я другой, и я наблюдатель. Так вот, те люди, которые зависли в первой позиции, они достаточно плохо ощущают границы других людей. А вот те люди, которые зависли в позиции второй, я-другой, я они очень часто плохо осознают свои границы и очень часто от этого страдают. Почему? Потому что тот человек, который постоянно смотрит на себя глазами другого, он живет в небольшой иллюзии, что все люди тоже так делают, что все люди тоже такие же, как он, что те... Все люди также способны испытывать эмпатию, но по факту, по жизни это получается не так. Понятно то, о чем я сейчас рассказываю? Показать и сказать. Или можно просто сказать, меня это злит. Вероника, вот здесь мы имеем огромное количество инструментов и нужно смотреть, насколько это работает. Потому что наверняка вы знаете людей, которому один раз достаточно объяснить, рассказать. И он это поймет. А есть люди непробиваемые, это то, о чем я сейчас рассказывал, которые зависли в первой позиции и которые ну, такие достаточно эгоцентричные. Им приходится очень долго доносить. Причем порой очень жесткими методами. Прям очень жесткими и показывать зубы, и показывать эмоцию, и говорить, какую эмоцию вы испытываете, говорить, что я сейчас злюсь, и в пространстве даже тоже показывать. Спасибо вам за помощь. Были случаи, когда в школе, когда задавали личные вопросы, теряясь, отвечала, шутила или уходила, не разрешая себе показывать, что ее это не устраивает. Да, да. Ну, смотрите, уходить — это тоже не самый лучший вариант. Почему я так считаю? Потому что уходить — это называется задавать позицию. Опять же, если на примере там, с государственными границами, тоже будет наивно. Если пограничник, который стоит вот рядом с забором, с автоматом, к нему подходит нарушитель, а пограничник в этот момент, вместо того, чтобы стрельнуть нарушителю в ногу, берет свой автомат, берет свой забор и уносит его подальше вглубь своей э, страны. Делая тем самым свою страну меньше. Вот уходить, отшучиваться это то же самое, что переносить э, свою границу, вот куда-то вглубь, делать свою э, территорию меньше. Поэтому. Это, конечно, менее ресурсно-затратный способ. Но просто таким образом ты будешь как бы всегда уходить, вырабатывая у себя привычку отступать. Я считаю, что это не самая здоровая история, когда человеку сложно показать свою границу, когда человеку сложно показать, что со мной допустимо делать, что со мной недопустимо делать, Но он может выбрать, вместо того, чтобы показывать, как со мной можно обращаться, как со мной нельзя. Я еще раз напоминаю, нам нужно составить инструкцию по пользованию собой. Представьте, что вы э, такой, знаете, какой-то качественный, супердорогой э, гаджет, не знаю, высокотехнологичный, суперкомпьютер с интеллектом, да? и у вас очень много тонких настроек. Это ваши ценности, это ваши убеждения. И вам нужно для других... Составить такую инструкцию, что со мной можно делать, а что со мной нельзя. Можно меня обнимать или не можно? Можно мне э, задавать вопросы о интимной жизни или не можно? Можно мне задавать вопросы про деньги или не можно? Можно ли там спрашивать, как у тебя дела с мужем или не можно? И здесь реально важно, мои дорогие, э, три наших правила. Первое, неотвратимость, что мы прям... Должны это делать всегда и сразу. Второе. Без намеков, а конкретно. Второе правило, что люди не понимают намеков. И третье правило. Сразу показываем эмоцию. Крутость ли будет, если еще и как, вы, как Вероника, вы будете ее называть. А, я сейчас злюсь». Показали эмоцию? Потому что если вы говорите «я злюсь», а на самом деле вы улыбаетесь, то не будет работать. Здесь еще важна конгруентность, чтобы одно совпадало с другим. Так, друзья, сейчас зачитаю. Да, я понимаю, а вот тема меня это не особо трогает. За комплимент спасибо. Ну вот круто, что оно вас не трогает, но вы все равно почему-то сочли со мной позаигрывать, чем сразу сказать. А может быть вы любите на эту тему разговаривать, и, и ну, вы не считаете вот эту интимную тему интимной темой и готовы на эту тему подискутировать. То есть для вас это допустимо. То есть здесь опять же, Тоня, это ваши правила. Как вы это сделали, так и сделали. Я, конечно, я же не знаю вас. Я предположил, что вам может быть эта тема ну, для вас закрытой. Я конечно, а вдруг вы начнете на эту тему разговаривать? Но здесь есть нюанс. Если вы начнете на эту тему разговаривать, потому что для вас это окей, и вам нравится на эту тему разговаривать, то это окей. Здесь нет никакого нарушения границ. Но другое дело, когда вы на эту тему не любите разговаривать, у вас там, может, есть какие-то вопросики, а я продолжаю на эту тему с вами разговаривать, и вы против своей воли начинаете отвечать на эти вопросы, то вот это уже и есть нарушение границ. Вот это об этом. Так, я помню, когда приехали как-то бабушка с дедушкой к нам домой, я оставила свою кружку. У нас дома у каждого своя кружка, и есть гостевые. Пить из личной кружки не разрешено. Или налила чай. Да, совершенно верно. Здесь э, вот такая история. Если у вас так заведено, это значит, что вы придумали внутренние правила. И это очень грамотно, и это очень круто, когда вы придумываете внутренние правила, и это хорошо, что так происходит. Привет, Юрий, я не могу отправлять сообщение с другого своего аккаунта, э, пирамидный. Вот подумайте, почему вы не можете с другого своего аккаунта. Может быть, вы слишком часто или не совсем правильные сообщения отправляли. Можете, пожалуйста, открыть комментарии. Нужно нашли. Если всем пофиг, написала Людмила. Если всем пофиг, Людмила, поясните, про что это реплика. Пока Людмила пояснит, про что это реплика, мои дорогие, я вам скажу одну новость. я вам сегодня рассказывал, что у нас на курсе есть модель три позиции восприятия, есть как работать с пространством да, с территориями и с уровнями в общении и я вам что хочу сказать я вам что хочу сказать для кого-то это хорошая новость а для кого-то не очень у нас в закрепленном комментарии есть ссылка на видео курс и этот курс уже достаточно давно я о нем рассказываю он достаточно давно идет и Давайте я вам просто в двух словах расскажу. Если вы, перейдете по этой ссылке, если вы перейдете по этой ссылке, вы попадете на такую вот страничку курса. Чтобы понять программу курса, здесь есть такое меню. На меню есть вкладочки, которые нужно нажимать. Нажимайте на плюсик, у вас выпадает такое меню, и вы видите техники, которые расположены в каждом блоке. Здесь 4 блока, и каждый блок достаточно детально расписан. Вот у нас есть участники, которые учатся сейчас на курсе, и они знают, насколько эффективен этот курс, и насколько он хорошо помогает, в том числе, выстраивать свои личные границы. В чем хорошая новость? Хорошая новость в том, что курс уже достаточно давно, уже около полугода продается с огромной скидкой. Но новость плохая в том, что я еще неделю назад говорил, что стоимость будет подниматься. Так вот, завтра ночью, с воскресенья на понедельник, стоимость курса поднимется. Поэтому если вы давно хотели, давно собирались, давно думали об этом, но не решались по какой-то причине, то вот у вас есть практически сутки для того, чтобы оставить заявку. Чтобы оставить заявку, нужно здесь просто внести свои данные, вам придет письмо со ссылкой на оплату, вы оплачиваете, сразу получаете доступ к материалам курса и сразу начинаете учиться. По стоимости сегодня пока это все очень сладко. Либо 130 белорусских, 130, 325 белорусских, либо 128 долларов, либо 8700 российских рублей. Поэтому, если вы еще не на курсе, но собирались, то я вас приглашаю. И там вы найдете очень много, в том числе техник, которые помогают отстраивать свои личные границы. Вот три позиции восприятия в деталях, когда вы ее разбираете, когда вы понимаете свои зависания, где вы зависаете, когда вы понимаете, как из этого зависания выходить, то это очень сильно помогает э, вам продвинуться в плане защиты своих личных границ. Здесь есть ответы на популярные вопросы. Сколько длится курс? Курс длится бессрочно. Вы этот курс покупаете один раз и навсегда. И он у вас остается всегда. То есть у вас есть огромная библиотека знаний. Далее, э, еще частый вопрос, есть ли практика. Практика у нас есть. Мы практику проводим один раз в месяц. Но в последнее время мы стали ее проводить чаще и это не хорошо, не плохо, это просто как есть мы просто стали чаще встречаться, потому что ну, я так посчитал нужным, но один раз в месяц личную встречу в зуме, где мы разбираем тему, мы прорабатываем упражнения делаем это э, вживую вот Вероника у нас в чате присутствует я как раз недавно Вероника вспоминал э, как вы отрабатывали технику три позиции восприятия, как раз таки в контексте взаимоотношений с мамой поэтому друзья, если вам интересна эта программа сейчас есть прекрасная возможность на нее попасть еще по выгодной стоимости если нет то мы идем дальше продолжайте смотреть бесплатные видеоролики в ютубе кстати напишите нравятся ли вам мои видеоролики в ютубе я просто это к чему что видеоролики в ютубе это видеоролики в ютубе я на них даю очень много если вы давно смотрите мой канал то вы знаете насколько здесь много хорошего контента но в курсе все происходит намного мощнее. Почему? Потому что в курсе есть обратная связь. Давайте я вам еще немножко про курс. Просто чисто технически, как он устроен. Смотрите, когда вы получаете курс, вы попадаете, вы получаете возможность иметь вот такой личный кабинет. В личном кабинете у нас хранятся все видеоматериалы. Видеоматериалы — это отдельно специально записанные видеоуроки. И видеоматериалы — это записи наших практических занятий вот мы в зуме встречаемся вот допустим практика прессу позиции нупи вот мы в зумчике встречаемся вот нас много много человек я сначала провожу демонстрацию потом ребята объединяются в команды по два по три человека отрабатывают это на практике а я все это время их жду Захожу к ним в комнаты, даю какие-то рекомендации, если они меня об этом спрашивают. А потом мы в конце снова собираемся, и э, я отвечаю уже на качественные вопросы, когда человек попробовал что-то, проделал что-то, и может задать вопрос уже прям по факту, по существу. То есть курс хорош тем, что в нем есть обратная связь. Что еще есть внутри курса? Есть огромная электронная библиотека, там больше 80 книг по нейролингвистическому программированию, и не только. Также у нас в курсе есть Телеграм-канал и Телеграм-чат. Телеграм-канал это больше как дополнительная альтернативная площадка, чтобы хранились видео, аудиоматериалы А Телеграм-чат это то, где вы действительно можете задавать мне вопросы, и один раз в сутки я точно на них отвечаю, если вопросы есть. Но самое главное, на мой взгляд, не это. Самое главное, на мой взгляд, немножко другое в нашем курсе, что это крутое сообщество тех людей, которые вас поддержат. Это крутое сообщество, перед которым не нужно показывать свои личностные границы, где люди понимают, о чем можно говорить, где не, о чем не можно. И самое классное, что иногда бывает человек задаст какой-нибудь вопрос конкретно мне по поводу какой-то техники, по поводу какого-то инструмента, а у меня нет времени еще пока на него ответить. Я, допустим, под вечер добираюсь до чата, а я смотрю, что другие участники уже ему ответили которые лучше разобрались в теме. И вот это, это очень круто. Это прям это то, на самом деле, ради чего я это делаю курс. Потому что видеоуроки видеоуроками, они классные, они подробные, они детальные. Практика, встречи, это тоже круто и классно. Но самое классное, это то, что там есть люди, которым мне все равно. Вот ради чего стоит регистрироваться на курс и заходить на это обучение. Ну, в общем, думайте, мои дорогие, про курс рассказал, поэтому давайте двигаться дальше по личным границам, разбираться, что с этим делать. Сейчас отвечу на ваши комментарии. Так, так, у меня не бан. Комментарии можно писать только если подписан. И сразу же после подписки не дает общаться в чатике тут. Ну, я думаю, что у вас все-таки бан пирамидный. Был неприятный случай, когда мне с бухты-барахты сказали, что у меня будут гостевать три бабушки. Меня это невероятно злило, но меня мать приж... принижала, что я злюсь, аргументировала экономией и выгодами. И здесь, вот как раз таки, смотрите, кто имеет на нас самое серьезное влияние? Тот, кто нас научил реагировать. Другими словами, наши родители, которые нам ставили якоря, которые учили нас совести, чувству вины, стыду, стыда, они же нас воспитывали. Это мамы, папы, самые близкие люди. Это те люди, которые, условно говоря, ну, во-первых, в прямом смысле нас создали. А во-вторых, они еще активно участвовали в процессе воспитания, формирования нашей личности. И, конечно же, родители формируют для себя инструменты, как этим человечком маленьким легко управлять. И наши родители имеют самое большое на нас влияние. ну, относительно, То есть им легче всего нас включать на какие-то эмоции, им легче всего нас пристыдить, им легче всего у нас вызвать какое-то чувство вины. Но с этим тоже можно работать, с этим, от этого тоже можно отстраиваться. И благо то, что у вас на, на это есть все ресурсы и все инструменты. Так вот, тут вопрос, насколько сильно я готов сопротивляться. Насколько сильно для меня мои границы важны. И, конечно же, должен быть какой-то рациональный предел. Да? Если мои отношения для меня, там, допустим, с бабушками, с мамой, как в вашем случае, Тоня, очень важны То, конечно, в этом случае можно где-то пойти на какой-то компромисс Но уже очень круто, что вы показали это Потому что в следующий раз, лишний раз, они к вам не сунутся Ну, тут вот такая вот история, такая механика так, спасибо огромное за ваше намерение изменить то, что есть. Супер интересная э, манипуляция с временем. Ну, смотрите, это не то, что манипуляция. Я просто поставил таймер, чтобы вы действительно знали, сколько осталось до повышения. И я не считаю это манипуляцией. Это нормальная история, во-первых. А во-вторых, ну, считайте это манипуляцией. Окей, хорошо. Это манипуляция, и я вами манипулирую. Так, для всей семьи... Останавливаться у родственников это норма, жить какое-то время, но у меня так возмущает, я не хочу, чтобы моя небольшая студия была вместо гостиницы. И об этом, Тоня, надо кричать, об этом, Тоня, надо говорить и показывать свое негодование и злость. Спасибо большое вам за курс, Вероника пишет. Это лучшее вложение денег. Юрий, вы преподаватель от Бога. Всегда отзывчив и отвечатель на все вопросы. Плюс атмосфера в чате, поддерживающая. Да, это то, о чем я рассказывал. На самом деле, вот меня самого воодушевляет наше сообщество. вот Мне кажется, там нет случайных людей. Тут у меня такое убеждение. Я пока не видел там случайных людей и активные люди. у нас там уже больше 70 человек. Самое интересное, что кто-то пришел раньше, кто-то пришел позже. И все находят общий язык. И более того, у нас очень теплый прием. Вероника знает, что у нас уже есть традиция, когда у нас кто-то новый на курс добавляется, мы его особым образом приветствуем. Так. Чем поддерживается? Людмила, вы пишете отрывистые комментарии. Вы либо пишите в чем контекст, потому что вы уже несколько раз сегодня написали а если всем пофиг, вот это о чем, да, вот прям давайте больше контекста. Друзья, скажу с полном уверенностью, курс изложен очень доступным языком, и огромный плюс, что он бессрочный, с хорошей командой, участниками, я рад, что я являюсь участниками этой приятной команды. Андрей, Андрей недавно к нам добавился, вот Вероника у нас достаточно давно, а Андрей недавно добавился, и да, действительно, там это почему стоимость поднимается? Потому что ценность, которая там есть, она действительно превышает в разы ту стоимость, которую вы заплатите. Здесь вот такая история. Я думаю, что Андрей уже в этом убедился. Он уже понял, что э, те деньги, которые он заплатил, это Ну, наверное, десятой части не стоит того, что он там получил. Но пока, соответственно, не побываешь внутри это может казаться чем-то таким не, не очень понятным. Ну, мои друзья, ну, на YouTube я уже давно, вы знаете и смотрите мои видеоролики, поэтому доверие есть, заходим на курс, пока стоимость выгодная. Доверия нету, продолжаем смотреть видеоролики, и это тоже нормально. Да? Давайте продолжать разбираться с, лич, с личными границами. Как понять, что мои границы нарушаются? Ну, мы уже обсудили, что когда вы испытываете какую-то неприятную эмоцию и когда вы понимаете, что человек заходит за зону допустимого предела. Какой еще признак того, что ваши границы нарушают? Это когда вы продолжаете говорить на тему, на которую вы не хотите говорить. Это как в Эстонии было. На ее примере мы об этом говорили. Когда вам задают всякие такие вопросы, ну, вот, типа, как Тони, я задал вопрос: типа, Что у тебя там с интимной жизнью? А можно, ну, таких примеров очень много. Там, не знаю, когда вы женитесь, а когда вы детишек нарожаете? Ну, такие вот всякие вопросы, человек, на который не хочет разговаривать, ему пытаются, ему стараются об этом сказать. Это тоже признак того, что границы нарушаются. Когда вы Против своей воли разрешайте пользоваться своими вещами. Ну, допустим, кто-то воспользовался, не знаю, вашим полотенцем или вашим телефоном, или еще чем-то, а вы этого не хотели. Вы из этого можете испытывать гнев и неприязнь какую-то. Тоже нарушение личных границ. Разрешайте себе, себя прикасаться, если вам это неприятно. Ну, опять же, я говорю, есть люди тактильные, которые... Их хлебом не корми, дать, чтобы кто-нибудь потрогал. А есть люди, которые не любят. Вот если те люди, которые не любят, чтобы их касались, вот прям физически касались, а их касаются, и это вызывает у них злость и гнев, но они продолжают разрешать себя касаться, это тоже симптом того, что вы, вам нужно поработать с личными границами. Смотрите, еще очень важный признак, как понять, что у вас непорядок с границами, и что вы их недостаточно хорошо обозначаете. Это когда во время общения, либо после общения, у вас есть такое ощущение, что вами попользовались, что, что вами воспользовались. то Это тоже симптом, это тоже признак того, что с личными границами нужно начинать работать. И начинаем мы работу с того, что мы составляем свой список правил, свой свод законов инструкцию к себе пишем, что со мной можно, что со мной нельзя. И еще один хороший признак того, что вы не нехорошо охраняете свои личные границы, это когда вы делаете что-то против своей воли. Ну, допустим, вы лежите вечерком дома, занимаетесь своими делами, смотрите прямой эфирчик приятный, а вам звонит друг или подруга и говорит, слушай, срочно нужна помощь, нужно сделать вот это, вот это. И если вы это делаете из, из того, что вы действительно хотите, человеку помочь, это одна история. А если вы не хотите человеку помочь, у вас были совершенно другие планы, но вы против своей воли начинаете это делать, то вы запустили человека свои границы. То есть умение сказать «нет» — это тоже про личные границы. Умение отказать — это тоже про личностные границы. Дальше. Что еще важно, когда мы работаем с личными границами? Важно не только сконцентрироваться на себе и защищать свои личные границы, но еще и посмотреть на других. А хорошо ли я понимаю вообще личные границы других людей? Здесь тоже могут быть вопросики. Здесь тоже могут быть вопросики. Достаточно ли четко я могу уловить сигналы, которые мне говорят другие люди? И смотрите, вот давайте сейчас вам вопрос задам. Как вы понимаете... Как вы понимаете, что вы чьи-то границы нарушаете? Либо вы не, никогда не нарушаете чьи-то границы? Вот как мне понять? Вот задайте себе вопрос. А как я понимаю, что я нарушаю чьи-то границы? Давайте прям критерии сейчас разберем. Я пока отвечу на ваши комментарии. Так, извините, не хочу разрушать ваш мир. Людмила, извините, не хочу разрушать ваш мир, до вас все психологи сливались, я скорее к психиатрии. Ну, смотрите, Людмила, ну, как бы вы не пытались разрушить мой мир, вам это вряд ли удастся. Если вы разрушили мир какого-то психолога, то, наверное, это был, не знаю, не самый компетентный специалист. Просто дело в том, что если вы вот так оторвано пишете, мне тяжело ответить на ваши вопросы. Поэтому я их игнорирую. То, то есть тоже имейте в виду, что если я игнорирую какие-то ваши оторванные фразы, то это не потому, что я хочу вас проигнорировать, а потому, что мне непонятно, как отвечать на ваши реплики. Вот такая вот история. По выражению лица, неприязнь. Угу. По выражению лица, неприязнь словами говорит, уходит от общения. Супер. Супер, Евелина, вы почти все критерии определили. Ну давайте подождем ответы всех остальных. Вот как мне понять, что я нарушаю? Так, еще мне кажется, как ощущается нарушение. Ощущение себя опущенным, униженным, бесправным. Ощущение ненависти к нарушителю. Да, совершенно верно. Ну, это то, о чем я говорил, что вы чувствуете, что вами попользовались, да? Если другими словами сказать. Хорошо, друзья, набросайте несколько вариантов, как понять, что вы нарушаете границы другого. Мы уже разобрались с тем, как мы понимаем, что наши границы нарушают. Мы для себя это уже начали понимать. Но давайте еще постараемся разобраться, а как нам понимать, что мы чужие границы нарушаем. Потому что мы очень часто озабочены своими границами, но мы можем не замечать, как мы очень сильно, резко и, и сурово нарушаем границы других людей. Давайте еще пару комментариев на эту тему, как понять, что вы нарушаете границы других людей. Жду, жду ваших комментариев. Ну, как показывает практика, это я свои мысли вслух пока выскажу. В субботу тоже проводить прямые эфиры окей, okay, и даже если они начинаются в 10 часов вечера. Большая вам благодарность за то, что вы активно участвуете. Для меня это ценно. Мы попробовали две недели назад сделать прямой эфир в субботу. В соответствии с голосованием вашим. На вкладке сообщества, и это оказалось правдой. Действительно, больше участников приходит в субботу. Это круто. Опять же повторюсь: не всегда у меня у самого получается сделать в субботу стрим, но по возможности я буду выходить по субботам. Неуважение к себе, неуважение к другому человеку. Супер. Ладно. Хорошо. Как я понимаю, что границы других я нарушаю? Смотрите. Первый признак того, что вы нарушаете границы другого человека, это то, что э, человек торопится и спешит завершить с вами общение. да, Как Евелина вот пишет, неприятен, словами говорит, уходит от общения. Вот это скорее про уход от общения. То есть человек действительно старается как можно быстрее прекратить с вами общение. Разными способами. Может начать смотреть на часы может начать торопиться, мне уже пора бежать, ну и все, что с этим связано. То есть он реально, просто вы бы хотели с ним еще больше поговорить, а он реально оп, и ограничивает вас. Он показывает вам, что, друг, все, хватит, ты уже перебарщиваешь. Работ прерывается, разговор напряженный. Да, правильно, Вероника. Хорошо. Второй признак того, что вы можете нарушать личные границы другого человека, это когда человек реально избегает общения. То есть он не снижает общение, а избегает. Начинает вас игнорировать. То есть это сигнал о том, что он может не отвечать на звонки, может не отвечать там на сообщения в мессенджерах. Это сигнал о том, ну не всегда, это не сто процентов, но часто это бывает, сигналом о том, что вас много. Вот просто нужно понимать, что когда нас много, это тоже нарушение личных границ. И еще очень важный момент, когда мы нарушаем личные границы, нужно обратить внимание на невербалику. Если во время общения человек старается от вас вот прям физически отстраниться, вот прям физически отстраниться, сесть от вас подальше, встать от вас подальше, говорить на большем расстоянии, то это тоже будет являться сигналом того, что э, мы что-то делаем не так. Как мы на курсе НЛП говорим, что рапорт становится меньшим, либо разрывается вообще. Вот Вероника уже у нас продвинутый пользователь курса, она уже пишет про рапорт. Все правильно. Поэтому вот три важных критерия. Человек, старается сократить свое время общения вот прямо во время общения. Он начинает смотреть на часы, начинает торопиться, начинает говорить ⁇ Мне пора ⁇ Второй признак, он начинает вас игнорировать, ну, уже там не выходит на контакт, условно говоря. Ну и третий признак, он во время общения прям физически начинает э, дистанцироваться. Вот прям физически, прям вот так вот начинает. Вот, вот так вот начинает делать, и это значит, что что-то не то. И нужно задавать себе вопрос, а что я э, делаю не так. И кроме того, что мы можем задавать себе вопрос, мы еще можем спрашивать у этого человека. Вот прям, чтобы быть более объективным, можно спросить. Сказать, слушай, мы вот на эту тему поговорили, может тебе неприятно на эту тему говорить? И он тебе скажет, скорее всего, да. И взрослый человек может задать такой вопрос. То есть если вы оберегаете свои границы, то было бы круто еще позаботиться немного о границах других. И иногда мы действительно можем не понимать каких-то вещей. И нормально и по-взрослому задать такой вопрос. Слушай, мы вот... мне показалось, что тебе было неприятно об этом разговаривать. Это так? Тогда мы можем больше не поднимать эту тему. Потому что наше впечатление, такое визуальное, оно может быть немножко обманчивым. Я думаю, вы с этим согласитесь. Да, меняет тему, обращает внимание на то, что приятно ему. Совершенно верно. То есть, Тоня, зачем человек в большинстве случаев это делает? Это за молчаливое приглашение моего. Ну, скорее всего, да. Ну, смотрите, не то, что молчаливое приглашение, а, наверное, молчаливый отказ от сопротивления. То есть, если кто-то нарушает ваши границы, и вы ему об этом не говорите, не показываете, не рассказываете, у него не срабатывает механизм, что с вами так можно. Точнее, что с вами так не можно, что с вами так нельзя. И опять же, первое правило, составляем список. Составляем список, делаем инструкцию пользования собой. Что допустимо, что недопустимо, что можно, что нельзя, вплоть до мелочей. Когда вы составите список, вы начинаете потом этот список реализовывать. Ага. Нельзя трогать мою куртку, нельзя со мной говорить на какие-то темы, нельзя раскладывать в моем доме мои вещи моей маме так, как ей хочется, вплоть до того, что какое-то время мы можем не общаться, вот вплоть до того, чтобы прям она поняла и осознала, и это нормально. Таким образом ваши отношения только улучшатся, и вы начнете чувствовать себя спокойно. Первое, понимаете, когда мы начинаем отстраиваться, отстраиваться, что это значит? Если мы долгое время, ну скажем так, свою границу не защищали, не захраняли, не сохраняли, не, не сохраняли, заходи кто хочешь, выходи кто хочешь, бери что хочешь, трогай что хочешь, то многие люди к этому уже привыкли. И надо быть готовым к тому, что когда мы сейчас начинаем свою границу отстраивать, свои границы отстраивать, когда мы начинаем свои границы защищать, мы в этот момент становимся очень неудобными для многих людей. Они же уже привыкли пользоваться нашей зубной щеткой. ну привыкли, а мы теперь им говорим, ни хрена, тебе своя нужна, пользуйся своей. Я должна быть своя, а моя это моя, и больше никогда тебе не дам. А если попробуешь еще раз, не знаю, там, бам, по руке я получишь. А еще раз попробуешь, все, вообще перестану с тобой общаться. А еще раз попробуешь, заблокирую тебя навсегда во всех мессенджерах. Вот так это работает. По-другому работать не будет. Первое правило, неотвратимость. То есть даже если вы какое-то долгое время запускали человека на свою территорию, то сейчас именно сам тот самый день, когда стоит принять решение, что все, я так делать больше отказываюсь, что теперь я буду поступать по-другому, теперь я на каждое посягательство на свои границы буду реагировать соответствующим образом, чтобы человек понял, даже если он от этого расстроится. Да, ему может быть некомфортно, да, ему может быть неудобно. Да, ну, допустим, вот у меня есть большая библиотека книг, допустим, кто, ну, там, Есть у меня какой-нибудь друг, который постоянно ко мне приходит и берет мои книги. И это уже перешло на такой уровень, что он даже меня уже не спрашивает, можно взять эту книгу или не можно, а просто приходит и берет. Да? А... Как только он начнет так делать, я ему скажу, друг, стоп, так у нас не работает. Если тебе нужна какая-то у меня книга, спроси, пожалуйста, у меня разрешение, готов ли я тебе ее дать на какое-то время или не готов. Если я так начну себя вести, то да, я могу стать неудобным. Могу стать? Могу стать. Может мой друг перестать со мной общаться? Может. Но я-то буду целостным. Я буду чувствовать себя хорошо. Неотвратимость. Первое правило. Показываем сразу. Второе правило. Нужно отдавать себе отчет, что люди не понимают намеков. И третье. Показывать эмоции сразу. Вот у нас три главных правила на этом стриме сегодня. Так... Так, вы правы, для того, чтобы понять другого, надо прочувствовать, что он испытывает. И это меня всегда подводило. Зеркальное отношение, там, где есть общепринятые границы. Так, хорошо. Мне моя подруга показывает периодически свои грани э границы. Говорит, если, например, рука моя Натальи, для нее неуместно. На меня... На меня обратило внимание окружающих, в том числе шуткой. Супер. Зачем человек в большинстве случаев это делает? Да, ладно. А... Не меняет тему. Ага, есть. Ограждение. Она закрывается в позе, награждается предметами, убирает себя. Периодически я перестраховываюсь. Не задела ли та или иная тема? Да, это нормально, это по-взрослому. Порой через какое-то время могу поднять тему, уточнить, как человек к колкостям относится. К или иной шутки, например. Да? Вот Тоня, у вас взрослая просто позиция, вы адекватно можете общаться с другими людьми. Это очень супер. Теперь, друзья, как мы можем. Давайте запомним нашу механику, как отстроиться, как научиться отстраивать личные границы. Есть три основных элемента. Первый элемент это. То, что касается физического пространства. То есть мы прямо в пространстве можем человеку показывать невербально. Как со мной можно, как со мной нельзя. Можно показывать запрещающие жесты. Например, вот так, когда мы человеку показываем, человек прямо сразу понимает, что мы его останавливаем, мы даже не касаемся его. Вот так показываем, стоп, вот сюда дальше не заходим. Можем подтвердить это словами. То есть физически показываем. Проявляем эмоцию, показываем ее на лице и говорим словами. И можно отстраняться, можно делать расстояние в общении больше. Это очень важно. Второй основ... очень важный момент, это когда мы защищаем свои границы в плане общения и разговоров, какие темы допустимы и недопустимы. Эти темы связаны с вашими ценностями, которые для вас могут быть очень интимными. Ну и третий момент. Обязательно нужно зайти на страницу курса NLP практик, посмотреть, изучить программу, посмотреть на плюсики, пооткрывать, какие там есть техники и зарегистрироваться. Это то, что я вам хотел сказать. Также э, нужно постараться изучить тему, которая называется мета-модель языка. Мета-модель языка очень сильно пом помогает вам продвинуться в плане э, защиты своих личностных границ. Почему? Потому что это модель, которая помогает прояснить сам язык. То есть, чем чаще мы используем метамодель языка, тем яснее и четче и понятнее мы изъясняемся. Вот Вероника у нас на курсе учится, и Андрей у нас на курсе учится, и они смотрели или присутствовали вживую на уроке, когда мы тренировали метамодель языка. И ты понимаешь, что особенно когда на, на тебе тренируются, тебе нужно уже формулировать свои мысли достаточно правильно и достаточно четко, чтобы тебе. Участник не смог задать очередной метамодельный вопрос. И когда ты начинаешь это все дело тренировать, твое общение становится более критериальным. В твоем общении есть меньше не, э, недопонимания. И ты можешь реально детально и четко объяснить, что ты хочешь, и даже в том числе очень четко осадить человека, сделать предупредительный выстрел в ногу поэтому метамодель тоже очень важно изучать использовать лингвистические инструменты также, что хорошо поможет умение прерывать рапорт умение, вот если в NLP мы изучаем много техник подстройки на курсе NLP у нас очень много про это видеоуроков по разным параметрам, поза, жесты, мимика, дыхание ценности, слова, предикаты, глазодвигательные стратегии обо всем этом можете посмотреть на курсе и на моем канале в том числе но также мы должны уметь отстраиваться. То есть вот когда мы начинаем свои личные границы защищать, еще очень важно тренировать такой навык, как отстройка. То есть мы отстраиваемся от другого человека. Мы прерываем рапорт. Просто человеку действительно показываем, что мы с тобой не на одной волне. Мы разрываем бессознательное доверие. По, опять же, разным параметрам. По за жесты, мимика. Ценности. Мы можем переводить тему. Мы можем умело переводить тему. Мы можем переводить тему в ту степь, которая некомфортна нашему собеседнику. То есть наоборот, уводить в ту тему, чтобы он сам отстраивался, отстранялся. Как это делать, все на курсе детально и понятно описано. Итак, друзья, давайте вот прям по шагам. Чтобы отстраивать свои границы, три... <запом... запоминаем, я еще раз повторяю эти три правила. Неотвратимость. Мы должны жестко и сразу. Вот жестко и сразу, вот прям сразу. Как только мы почувствовали посягательство, сразу мы должны показать и сказать человеку, что так нельзя. Второе правило. Люди не понимают намеков. Говорим конкретно. Третье правило. Эмоцию показываем сразу. Не надо ее зажевывать, не нужно ее дальше прятать следующий момент это то, что э, нужно составить для себя инструкцию что допустимо, что недопустимо инструкция по пользованию собой вот еще раз ну и конечно же чтобы лучше разбираться в себе и разбираться в других зайти на курсы на УП практик посмотреть программу, если она вас устраивает зарегистрироваться оплатить и начинать обучаться. Там еще больше полезной информации, там еще больше структуры. И то, что мы сегодня обсудили, нужно еще понимать, что это работает в обе стороны. То есть, с одной стороны, мы можем пускать людей в свое пространство, не приглашая их сознательно туда. А с другой стороны, мы сами можем нарушать границы другого, не отдавая себе в этом отчет. Это тоже прям очень важно понимать и осознавать. И, друзья, давайте сейчас я отвечу на ваши вопросы и хочу получить от вас обратную связь, каким был для вас этот эфир. И знаете, что для меня будет полезным? Если вы сейчас все, кто присутствует, напишите одну главную мысль, которую вы сейчас вынесли из этого эфира. Вот самая главная мысль, которая была для вас вот самая главной, которая была для вас самой полезной вот прямо сегодня, прямо сейчас. Напишите одну главную важную мысль из этого прямого эфира сейчас. И после того, как вы напишите мысль, можете задать вопросы и я поотвечаю на ваши вопросы уже предметные. Ну, то есть не по теме прямого эфира, а уже вот прям прям конкретика-конкретика. Когда задаете вопрос, старайтесь его формулировать таким образом, чтобы он был понятен. У меня вот такая ситуация. Как, как мне быть? Чем мне делать? Ну, и любой другой вопрос. Можете задать вопросы про курс. Можете задать вопросы про канал. Можете задать вопросы про видеоролики, которые у нас на канале. В общем, у нас сейчас какое-то время будет блок ответов на вопросы. И я готов с вами еще пообщаться, пока вы будете активны в чате. Мы не завершаем стрим, я готов с вами еще общаться достаточно продолжительное время. Могу еще хоть полчаса с вами быть, если будете активны. Теперь мы построим свое повествование на вашей обратной связи. Напишите, пожалуйста, как можно приобрести курс. Мария, чтобы приобрести курс, есть у нас закрепленный комментарий прямо в чате трансляции. Прям посмотрите, в чате трансляции вверху от пользователя Юрий Пузыревский NLP-тренер висит синенькое сообщение такое. Вы на него нажмете, перейдете и там зарегистрируетесь. Либо в описании к этому прямому эфиру, если вы его откроете, если вы с мобильного устройства смотрите, то нужно закрыть чат, и будет описание. В описании тоже самая первая ссылка, это ссылка на курс. Ну и после того, как трансляция закончится, в первом закрепленном комментарии тоже будет ссылка. Поэтому у вас вот есть три способа. Прямо в чате трансляции найти ссылку, либо в описании, либо в закрепленном комментарии после того, как закончится эфир. Мария, буду рад вас видеть на нашем курсе. Если вы находитесь в России, дорогие друзья, из России платежи только картой МИР. Ну, к сожалению, это так. Ну, в принципе, если у вас даже карта ВИЗА или еще что-то, вы в своем приложении банка можете быстро виртуальную карту выпустить и оплата обязательно пройдет. Поэтому здесь проблем нету. Из всех других стран в стандартном режиме проходят платежи. Так, Ольга, любить себя и нет. Больше... Никаких мыслей. Даже минуты не прослушала. Давно подписано, но не смотрю. Ольга. А вы давно подписаны и не смотрите. А? Почему? И расскажите, как давно подписаны? Хорошо, друзья. Готов поотвечать на ваши вопросы по теме, не по теме, по теме курса, по теме приобретения курса, по теме того, что есть внутри курса, по теме нашего сегодняшнего эфира с личными границами. Напишите одну важную мысль, которая посетила вас в течение сегодняшнего прямого эфира, что для вас было особенно ценным, что для вас было особенно важным? Для меня это тоже важно, мне важно получать обратную связь, и это важно любому автору на YouTube. Мы работаем в том числе для того, чтобы получать обратную связь. Имейте в виду, что авторы... YouTube не так уж и много зарабатывают. Ну как сказать, в, со в соотношении трудозатраты и оплата здесь не такие уж большие как бы гонорары. Поэтому еще очень важна обратная связь, ваша благодарность, если она заслуженная, если действительно это приносит вам пользу. Иначе зачем тогда вообще все это делать? Можно, не знаю, сидеть ТикТок листать вечерами, а не полезные эфиры проводить. Пограничник должен неотвратимо защищать границы, а не отодвигать их, не убегать, не уменьшать <тирористы> террористы страны имени себя. Помогли когда-то... А расскажите, Ольга, в чем помогли? Мы с вами ли лично работали, я вас не помню. Или вы по видеороликам что-то смогли сделать? Буду очень рад, если поделитесь. Вероника написала. Одна из мыслей, если... Мне не окей, то это тоже окей. И об этом стоит говорить собеседнику. Не ждать, когда догадается. И, конечно же, продолжать изучать себя тем самым понимать лучше свои границы. Супер. Пара видео, Ольга написала. Все очевидно. Инструкция пользования собой. Да, Эвелина. Мы с вами лично знакомы, лично работаем. И э, я понимаю, что это важно для вас. Ну и для многих, на самом деле. Отличная рекомендация. И сейчас на этапе близкого знакомства с мужчиной инструкцию пользования собой. Архиважная тема для меня. Спасибо за эфир. Спасибо, Евелина. У меня, допустим, ну, с моей супругой есть. У меня с моей супругой есть такая, она не прописанная инструкция, но она точно знает, что допустимо, что недопустимо. Вот у меня студия, студия моя оборудована у меня в квартире. И это прямо отдельное помещение, где очень много всякого оборудования, и она знает, она знает, что, ну, иногда ей приходится сюда зайти, ну, по разным причинам, порточку открыть, чтобы проверить в помещении, еще что-то, и она знает, что все, что вот оно как есть, как разложено, все по своим местам, оно так и должно оставаться. Ну, давайте простой пример приведу, ну, допустим, вот, я очень много, много работаю с видеофайлами там всякими, и если вы тоже работали, вы наверняка знаете, что если ты обрабатываешь какой-то большой объем материала, то ты как бы делаешь там физические манипуляции, а потом видео должно сконвертироваться. И, как правило, если видео там большое, трехчасовое, к примеру, то конвертация его может занимать очень много времени, особенно если там было много монтажа. Ну, допустим, оно может конвертироваться там часа три, может быть пять. И иногда я делаю все, что мне нужно, ставлю на конвертацию и сам ухожу заниматься другими делами. А моя супруга заботливая, заботливая о себе, обо мне, о нашей семье, она как-то один раз зашла и выключила компьютер. Она увидела, что компьютер был включен, там окно было свернуто, она просто взяла его и выключила ну, она ничего не, не сломала, там ничего не потерялось, но ну, просто конвертация приостановилась, и потом, когда я вернулся с расчетом на то, что у меня сейчас будет уже готовый видеоролик, к примеру, я прихожу, оно, не, компьютер выключен, ничего не сконвертировано. Я понимаю, что она, ну, как бы не из злого намерения это сделала, чтобы не нагадить. Но я ей сразу сказал, дорогая моя любимая жена, в следующий раз, если ты видишь, что у меня компьютер включен, пожалуйста, его не выключай и никогда так не делай. И она теперь знает, что вот все, что в моем пространстве находится, да, это лучше не трогать. Или то же самое, там иногда она хочет позаботиться обо мне и там, пропылесосить у меня пол в студии, да, для того, чтобы пылесосить пол, нужно передвигать предметы. Стул передвинуть. Ну, стул передвинуть куда бы ни шло. Но мне, допустим, штатив с видеокамерой, через которую я сейчас общаюсь, он стоит, и он выставлен. И порой для того, чтобы его выставить, нужно потратить ну, полчасика, а может и больше времени. Для того, чтобы его прям выставить так, чтобы оно было вот как мне надо. Да? И расстояние, и угол наклона, там, и все такое. И она может из добра пропылесосить пол, а для того, чтобы хорошо пропылесосить, штатив надо что? Надо убрать, а, естественно, камера это такое, знаете, это как микроскоп для блогера. Когда ты его просто тупо на место ставишь, то ты вроде бы как бы ставишь его на место, но потом, когда ты ее включаешь, оно все равно все не на том месте, и все равно приходится до донастраивать, тратить время. И, конечно же, когда она однажды пропылесосила, я пришел, Круто, что пропылесосила, спасибо большое. Это забота, это любовь, это я люблю. А вот камера стоит не на том месте. И я их просто конкретно сказал, дорогая моя любимая жена, спасибо за то, что ты пропылесосила, но если ты будешь пылесосить в следующий раз, пожалуйста, не трогай штатив. Потому что для меня это важно, потому что это мое время. Мне лишний раз его настраивать не хочется. Мне лишний раз его настраивать не нужно. Почему? Потому что, ну я объяснил почему. Если бы я... Это промолчал, то бы она постоянно бы переставляла этот штатив. Она бы постоянно выключала мне компьютер. Я бы разрешил ей зайти на мою территорию, пусть даже не специально нарушить мои границы. Но это бы играло не в пользу наших отношений. Вот такая вот история. Поэтому вам нужно понять, что допустимо, что недопустимо. Зачитаю ваши комментарии. Так. Спасибо, Игорь, за эфир. <смех> Тоня, меня Юрий зовут, если что. А может, вы, вы сейчас смотрите эфир Игоря? Хорошо. Юрий, объясните вкратце, как определить свою новую цель? Андрей, э, по конкретней вопрос. В чем затруднение? Вы не можете определить свою цель? Что конкретно у вас не получается? Тема с границами важна. Спасибо большое. Цель — это вы. Ольга, как выстроить границы со своим бизнес-партнером? Посмотреть этот прямой эфир с самого начала и начать отстраивать личные границы. Для начала вам нужно определиться с тем, как я понимаю, что мои личные границы нарушены. Вот как Эвелина писала, создаем инструкцию для пользования собой, что допустимо, что недопустимо. А в бизнесе это особенно важно, и это разделение зон ответственности. Мы прописываем для начала для себя, как я это вижу. Как я вижу, что должен делать человек, чтобы мои границы не нарушались. Потом мы ищем способ, как этому человеку это донести. Более подробно на курсе у нас есть мощнейшая техника. Три позиции восприятия, и с ней надо работать. Готовиться к переговорам, к любому переговорному процессу. Заходите к нам на курс. Будете лучше разбираться. В том числе, как отстраивать границы с бизнес-партнером. Так, мне очень полезная информация. Искренне благодарю вас. Особенно понравилось, что нужно жестко отстаивать свои границы. Здесь даже вопрос, Мария, вопрос не в жесткости, а в именно неотвратимости. Вот я приводил пример со штативом и с моей супругой. Ну, я не могу сказать, что это прям было жестко, что я там ее наказал, там побил, еще раз зайдешь в, в мою студию, тронешь штатив, там это самое. Нет, конечно, я по-милому это сказал, но не неотвратимо. То есть вот я увидел, что это нарушилось, я сразу об этом сказал. То есть быстро и сразу, не обязательно жестко. Я мог там, не знаю, наорать на нее, это было бы жестко. Но я поступил аккуратно, экологично, но не неотвратимо, по-любому. И в этот момент я понимаю, что мне важно показать и это. То же самое, кстати, и отвечая на вопрос про бизнес-партнера, нужно показывать. И, э, Мария, вот небольшое уточнение. Вы знаете свою ценность, и все норм. Это же элементарно. Очень круто, когда мы приходим на эфир для того, чтобы показать, какие мы молодцы. Я вижу, что огромное количество женщин работает с личными границами. Я мужчина и чувствую себя очень странно. Что же делают мужчины, или у них нет проблем с психикой? Ага. И еще хочу, чтобы вы прокомментировали случай. Я общалась с человеком, у меня было ощущение, что мне границы просто не очерчивают. Я задавала много разных вопросов, у меня было ощущение тревоги. Смотрите, Тоня, есть такие люди, которые как бы они не то чтобы не отстраивают свои границы, они как будто вот такие вот типа открытые запускают тебя в свое личное пространство вот целиком, чтобы ты в нем утонул. Это один из случаев, да. Может быть, человек имеет какое-то намерение показать вам что-то, что в его присутствии вы можете делать все что угодно. На ухо ему наступить, тыкать в него иголками и так далее. И он будет это принимать. Есть такие люди, да, иногда этих людей мы называем бесхребетными. Причина этой бесхребетности, она может быть очень разная. Может быть, он вам хочет продемонстрировать, что для вас он полностью открыт. А может быть, это действительно такой человек, которым могут многие люди воспользоваться. Что меньше, вероятно, конечно. Но тем не менее это может быть. Так, вашей супруге надо памятник при жизни поставить. Слабые и несчастные, раз мужской пол смотрит это. У вас вообще отличные ролики по НЛП. Пробовала эмоциональное отстранение. Помогает очень хорошо. Благодарю за ответ. Три границы восприятия. Обязательно посмотрю. Не три границы восприятия. А три позиции восприятия. Почему именно сейчас я зашла на YouTube? Я не знаю. И благодарю за личную работу. Очень ценю, уважаю, пересматриваю и встречаюсь с мужчиной. Вижу, насколько... И другая другая реакция, много раскованности, откры, открытости и счастья. Да, Евелина, мы с вами работали над этой задачей, над раскованностью, счастью, счастьем и, и так далее. Дорогие мои, для того, чтобы зарегистрироваться на курс NLP-практик, нужно пойти, пройти по ссылке в описании или закрепленному комментарию в чате. Зайти по ссылке и посмотреть программу курса. Вы заходите на такую страничку, попадаете на страничку курса, переходите к программе, там, где программа курса, вы нажимаете на плюсики. Четыре у нас больших блока. Техники эффективной коммуникации, техники и модели изменений, эриксоновский гипноз, основы и практика применения в жизни и бизнесе, глубинные техники NLB продвинутого уровня. Под каждым блоком есть вот такой плюсик, они разворачиваются, вы можете посмотреть и изучить детально программу. Если программа вам подходит, можете пройти регистрацию. Сегодня, вот в течение суток, вот у нас остался один день, 0 часов и 13 минут до поднятия стоимости. Поэтому заходите, если программа вам подходит, будем еще больше и глубже изучать техники нейролингвистического программирования. Те, кто уже на курсе, дают очень позитивную обратную связь. И меня это очень радует. Они не только учатся на курсе, они еще и заходят на наши прямые эфиры и активно делятся. Поэтому буду очень рад, если вы тоже будете присоединяться к нашему э, курсу и каналу. Ювелина, можно уроки смотреть выборочно, а не по порядку? Ну да, вы можете смотреть выборочно, а не по порядку. Там нету такого ограничения, понимаете? Я считаю, что вы люди взрослые. Я считаю, что мне не нужно, как в школе, не знаю, открывать уроки, пока вы не прошли, не выполнили задание. Я считаю, что здесь вы можете ну, структурировать свой формат обучения, как подходит вам. То есть нету такого, что вы э, зашли и вам интересен какой-то урок, а вам нужно какую-то нудятину смотреть, которая вам и так ясна и понятна. Нет, такого нету. Вы сами выбираете, с какого урока вам начинать. И программа построена так, что лучше начинать с первого урока и идти последовательно. Но я же не могу вам запретить, и нет у меня такого желания. Евелина, а вы, по-моему, у нас на курсе есть. Что-то мне кажется, что вы у нас учитесь. Что вы такой вопрос задаете? Ольга Мостовая звонила года два назад. Ну, не знаю, мы с вами проводили личную консультацию или мы просто по телефону поговорили и все. Так, мои хорошие. Ну что, какие у вас есть еще вопросы про личные границы, либо, возможно, у вас есть какие-то вопросы по поводу нашего видеокурса, стоимость на который уже совсем скоро поднимется. Расскажите, как давно вы находитесь на нашем канале, как давно вы смотрите? Мы недавно отметили, перешли отметку... 40 тысяч зрителей и мы уже перешли отметку, кстати, мои дорогие 40 тысяч 500 поэтому давайте стремиться к отметке 40 тысяч 600 зрителей можете делиться этими эфирами кому они будут действительно важны, актуальны и полезны я буду вам благодарен за распространение этой информации также, мои дорогие, что очень важно в описании к этому видеоролику есть наш телеграм-канал для чего в него нужно подписаться в нем нету какой-то отличной от этого канала информации. Ну, во-первых, в Телеграм-канале есть чат, где вы можете задать вопрос, там я тоже отвечаю. Иногда, если вопрос по существу, если вы не спамер, действительно задаете важный вопрос. Но самое главное, для чего подписаться на Телеграм-канал, вы тогда будете получать уведомления о прямых эфирах, то есть где-то за 15-20 минут обычно, либо прямо во время стрима, я отправляю ссылку на видеоролик, вышедший либо прямой эфир, прямо в телеграм-канал, и вы гарантированно попадете на эфир или посмотрите ролик. Так, потому что YouTube бывает э, уведомления рассылает не вовремя. Да, 40 500. Посмотрел программу курса, очень достойно. 20.02 можно оплатить курс. 20.02 это у нас уже будет что? 20.02 это будет... Понедельник. В понедельник уже будет другая стоимость. Coral Black. Смотрите. Можете оставить заявку. Если вы точно знаете, что вы будете оплачивать в понедельник, напишите мне просто личное сообщение. Оставьте заявку на курс и напишите мне, или лучше Марине, помощнице нашей, в Телеграм, что вы сейчас смотрите прямой эфир про личные границы, что вы хотите оплатить курс, но там у вас небольшая задержка, что вы хотите оплатить 20-го. И мы придумаем, как вам сохранить стоимость. Оплачивать можно и после 20-го, просто стоимость будет другая. Я смотрю, один год очень интересно, практично и полезно. Благодарю за эфир, очень интересно, Полина, спасибо. Так, зачем покупать, если вся информация на УПИ в свободном доступе? А вот здесь на самом деле я... Тем людям, которые так считают, тем людям, которые так считают, не рекомендую покупать этот курс. Потому что вы не сможете оценить, во-первых. И вот давайте, у нас есть, кстати, ребята, которые учатся на курсе. Вот как бы вы ответили на этот вопрос, зачем покупать, если вся есть информация в свободном доступе? Я для себя на этот вопрос отвечаю так, что информация сейчас не имеет большой ценности потому что она действительно в свободном доступе, но имеет ценность обратная связь. Кроме того, что на курсе у меня та информация, которой нет в свободном доступе, а знаете, почему ее нету? Потому что там есть мои личные наработки, мои личные модели, которые пришли не просто так, а именно в процессе работы с людьми. И, конечно же, я их не выкладываю в YouTube. Это первый момент. То есть есть уникальность информации. выведенные модели на практике. Следующий момент, что да, действительно, огромное количество информации есть в интернете, и это хорошо. А на курсе внутри вы имеете возможность получить обратную связь. Не только от меня, но и еще от тех людей, которые учатся там. И в этом ценность курса а не в том, чтобы посмотреть дополнительное количество видеоуроков. Если вам... Ну, смотрите, перейдите под любой мой видеоролик и задайте вопрос. Я даже если захочу вам полно и развернуто ответить, у меня нет способа в YouTube вам с помощью текста дать развернутый ответ. А вот те, кто учится у нас на курсе, они знают, что если есть толковый вопрос то если он короткий, я могу ответить текстом, я отвечаю текстом. Если он длинный и требует большего повествования, то я отвечаю голосовым сообщением. И иногда в видеоформате прям отвечаю на конкретные вопросы. В этом и есть ценность. Кроме того, что я это могу сделать, вам еще могут ответить коллеги, которые тоже учатся и разбираются. Поэтому вот в чем ценность курса, а не в том, что вы получаете э, какие-то дополнительные видеоуроки. Хотя видеоуроки тоже обалденно ценные, потому что они намного более конкретные, структурированные. Я очень много трачу времени для того, чтобы именно за задать этот вопрос. Ну и еще есть бонус для тех, кто так считает или не считает, что в видеокурсе я еще... Если у меня есть возможность, выкладываю нарезку с живых тренингов. Как это происходило в реальных условиях, с реальным человеком. Еще один дополнительный пример. Ну и плюс еще какой в видеокурсе. В том, что информация систематизирована. Вот она прям пачками. Пачками про икоря, пачками про метамодель пачками по три, про три позиции восприятия, пачками про целеполагание, пачками про рапорт, ну и так дальше. В интернете, ну, тратьте время, ищите, серфите. На мой взгляд, видеокурс скорее для тех, кто ценит свое время и ценит обратную связь, а не про то, что можно найти. Все в этом самом... Ну не все. Нужно много искать. В программе курса все в одном месте. Да, смотрю, с весны ли это отличные ролики, энергосодержащие. Структура. Планы, структура, плюс пояснения, плюс практики и куча ответов на вопросы. Грубо говоря, вы можете начать учить э -э 10 класса НЛП. А лучше бы с 1-2. Позвони тогда. Ольга, если бы я знал, с кем я сейчас общаюсь, я бы, может быть, и позвонил. Андрей, нигде в открытом доступе не найти тонкости и опыт НЛП-практик. Два года я собираю подробную информацию. и На курсе понял, что э, все, что искал, все зря. Без тонкостей она ничего и не, сто... не стоит. Да, действительно, есть очень много тонкостей, которые ну, вот в таком общем образовательном видеоролике, их, во-первых, тяжело объяснить, а во-вторых, мне даже как автору, мне тяжело их понять и осознать. То есть вот когда... В чем еще ценность для меня даже того и тех людей, которые учатся на курсе, это то, что когда я что-то объясняю, я могу из своей карты реальности чего-то недопонимать. Чего-то... Ну, есть какое-то слепое пятно, да, обязательно. И когда участники задают вопросы, это слепое пятно, оно как бы подсвечивается. Я начинаю еще больше погружаться в эту тему и объяснять. Но когда я изначально создаю вот этот контент, я не могу их предугадать. Но благодаря тому, что вот есть это взаимодействие, во-первых, я даю контент, даю информацию из своего опыта, который немалый. Плюс еще участники своими вопросами, своими жизненными ситуациями, своими нюансами, своими особенностями, дополняет этот контент, что когда я отвечаю на вопросы, он становится еще шире. И вот это прям бомба. Такого в YouTube не будет. Ни в одном открытом блоге такого просто не будет, потому что это технически невозможно сделать. Невозможно уделить внимание, и в текстовом формате тяжело ответить. Вот такая история. Вот такая история хорошо, мои хорошие был рад с вами пообщаться был рад то, что мы провели достаточно серьезный эфир про личные границы мы разобрались что с этим делать, как с этим делать. И самое главное, что я вам хочу сказать, что ну, вот много техник, техник НЛП, техник психологических упражнений, и я вам больше могу сказать, они все работают. Но есть одно важное условие. Чтобы они работали, их нужно делать. И нужно делать желательно регулярно. И начиная работать со своими личностными границами, составьте для себя инструкцию. «Что со мной можно, что со мной нельзя». И начните следовать этой инструкции. Начинайте защищать свои личностные границы. Я в вас верю. Я верю, что у вас получится. И желаю вам всем удачи, успехов. Кто пойдет на курс, увидимся на видеокурсе. Кто на курс не пойдет, будем продолжать встречаться в YouTube. Может быть, где-то встретимся и вживую. Есть, кстати, у нас в планах, возможно, весной. Мы сделаем живую встречу в Минске. Кто захочет, приедет. Кто в Минске, тому легче всего. Ну, в общем, сделаем еще и такое мероприятие. У нас уже для этого, в принципе, есть все ресурсы, и мы уже достаточно большие, благодаря вам. У нас уже 40 500 с лишним человек, зрителей на канале. Большое вам спасибо за то, что вы с нами, и за то, что вы продолжаете смотреть ролики, делиться ими, комментировать, ставить лайки, и делать тем самым свою жизнь лучше. Сейчас пошло как-то, на самом деле, очень много такой позитивной обратной связи. Люди стали очень много рассказывать. Велина, знаете, по поводу живого мероприятия, вы его не пропустите. Когда мы определимся с датой, мы о нем будем рассказывать везде и всюду. И в Ютубе, и в Телеграм-канале, и в Инстаграме. Если я не забуду, еще и лично вам напишу. Поэтому, ну, ну пока точных дат нету. Мы мы когда определимся с форматом, понимаете, у меня такая идея, во-первых, чтобы мы собрались все, во-первых, познакомились, но еще чтобы был полезный мастер-класс и нетворкинг. То есть я хочу для себя до конца сформулировать, как я это вижу, потому что некоторые люди приедут из других городов, и мне очень важно, чтобы эта поездка для них оказалась тоже ценной чтобы мы приехали не только там пофотографироваться и бутербродов покушать, а действительно, чтобы эта поездка была ценной и значимой. Я над этим работаю, и мы обязательно это сделаем. И, возможно, сделаем еще трансляцию этого мероприятия в YouTube. Все, мои хорошие, был рад всех видеть. До скорых встреч. Пока-пока.